Привет! Избавиться от любовной зависимости и вернуть мужа не так уж и сложно. Нужно всего лишь быть последовательной в своих действиях, придерживаясь стратегию, которую мы вырабатываем конкретно под вашу ситуацию. И тогда вы точно добьетесь результата. Снова станете счастлива и построите близкие и крепкие отношения. Сложности возникают лишь потому, что человек, находясь внутри проблемы и зависимой от нее, не может решить ее собственными силами, так как не способен объективно оценивать реальность, а значит быть последовательным и каждый день принимать небольшие, но верные решения, о которых вы узнаете, досмотрев видео до конца. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Итак, непоследовательные действия – главная причина отсутствия результата. Что это значит? Это означает, что, например, с утра, исходя из одних эмоций, вы принимаете решение, что будете соблюдать все рекомендации, не будете писать ему первой или наоборот, напишите о своем смелом и волевом решении не быть таким мужчиной, который вас предал. А уже к вечеру, когда нахлынут воспоминания, чувства одиночества и боль, вам показывается, что не нужно было так жестоко с ним. Или, а вдруг теперь, раз я была с ним настолько холодна, он вообще никогда не захочет быть со мной. И начнете какими-то действиями стараться смягчить ситуацию или, как вам кажется, развернуть ее в свою пользу. А на следующий день снова посчитаете это проявление слабости и начнете уже делать что-то еще. Один из прекрасных примеров это демонстрирующих – это некоторые женщины, которые записываются ко мне на консультацию, судя по всему давно пытающиеся вернуть мужчину, а на следующий день пишут мне и отказываются от нее, утверждая, что он того не стоит, и через некоторое время снова пишут, наделав еще больше ошибок. Ситуативные действия или действия, основанные на советах, а тем более советах разных людей, в условиях сильной эмоциональной проблемы никогда не приведут вас к положительному результату. Как минимум увеличат время для его достижения и как максимум сделают его невозможным. Так о какой же последовательности я говорю. В большинстве случаев, когда у мужчина уходит из отношений из-за вашего низкого баланса значимости, логика очень проста. Первое мужчина отказался от вас второе если от вас отказались как от женщины, от жены то логично предположить что мужчина лишается и всего остального что прилагалось к этой женщине забота внимание ее любовь понимание помощь снисходительность великодушие и много-много другое третье рассуждаем дальше вы перестаете давать ему все, что прилагалось к вам, как к жене. И теперь, чтобы получить все эти бонусы обратно, он не должен приходить и просить то, чего ему не хватает в новых отношениях, а либо снова заполучить вас полностью, либо пусть ищет это в других местах. Четвертое, ведь именно так происходит в начале отношений. Мужчина, чтобы начать получать все эти блага от женщины, должен был убедить ее в серьезности своих намерений. Я уверен, что в начале отношений ситуация, когда мужчина приходит и говорит вам, «Знаешь, дорогая, у меня уже есть женщина, но иногда я буду приходить и заниматься с тобой сексом, а иногда буду у тебя просить помощи, потому что та другая не совсем справляется». В вашем случае была бы просто невозможно." когда почему сейчас вы соглашаетесь на это унижение. А ведь это унижение для вас. Ведь он точно бы не выбрал вас, если бы велись вы себя так в начале отношений. Но я отвечу вам, почему так происходит. И вам даже может это оказаться вполне нормальным. И вы даже думаете, что таким образом сможете изменить ситуацию в вашу пользу. Происходит это из-за той самой зависимости от человека. Это в прямом смысле физиологическая зависимость. И в таких условиях человек не может действовать рационально. Тем более мыслить стратегически, так как пытается решить самую главную локальную задачу. Как можно скорее получить очередную дозу. И решает. Иногда ведь удается получить от бывшего и внимание, и даже близость. И вас на время отпускают. А потом вы проваливаетесь еще глубже, потому что еще сильнее входите в эту зависимость. А он еще больше убеждается, что ему не нужно ничего менять. Ведь он и так может получать теперь все, что хочет от двух женщин. Есть еще такое понятие – мы расстались с друзьями. Абсолютно абсурдное и несправедливое, потому что мужчина, бросив вас, просто позволяет вам с ним дружить. Опять же, получая от вас то, что ему нужно, и только тогда, когда нужно ему. А женщина дружит с ним в надежде, что он к ней вернется. Знаете, совсем как-то не похоже на дружеские отношения. И здесь снова про униженное положение женщин. Но в то же время понятно, почему женщина не замечает нелогичность и абсурдность своих действий. Потому что достаточно долгое время перед расставанием она постепенно входила в это состояние и незаметно привыкла к нему. И поэтому так сложно самой замечать неверные шаги и действия, которые только убивают ваши шансы вернуть мужчину. Для этого и нужен человек со стороны, который эмоционально не вовлечен в эту проблему. Именно поэтому друзья и родители не подходят и может трезво оценить происходящее выработать план действий и контролировать вас и ваши реакции в процессе его реализации. Ведь часто бывает именно так, что на консультации женщина все понимает, согласна со всеми доводами и предложенной стратегией, но уже через несколько дней пишет «я все испортила», нарушив те рекомендации, с которыми сама же и согласилась. Кто достигнет большего результата? Тот, кто не особо-то разбирается в программах тренировок и физиологии, время от времени ходит в заулы хаотично выполняет какие-то упражнения, или тот, кто пусть ни в чем и не разбирается, но работает по четко разработанной программе под руководством тренера. И даже если шансы добиться результатов у первого были намного выше, так как генетически он был лучше сложен, то победит все равно второй и в достаточно короткие сроки. Отношения – это большая часть нашей жизни, но почему-то на их изучение и тренировки, чтобы стать сильнее в этой области, люди не тратят никаких ресурсов. Зато работе, покупке квартир, машин, отпускам отдается очень много. Ну а там, где меньше внимания, там и больше проблем. Но раз вы начали изучать эту тему, я уверен, что у вас все получится. А я с радостью буду вам в этом помогать и наблюдать за вашими успехами. До встречи.